Приветствую на канале Шарабра. Уже рассмотрели рай и ад. Теперь же посмотрим, каковы же промежуточные, так сказать, загробные миры. Во многих религиях существует некое промежуточное состояние между миром реальным и потусторонним. Эти промежуточные зоны служат для самых разнообразных целей. В одних религиях это своеобразный зал ожидания, куда попадает человек сразу после смерти. В других это место, где происходит суд небесный. Впрочем, возможны варианты. Река Смерти. В нескольких религиях была описана река, разделяющая земной мир с загробным. Самой известной является, пожалуй, река Стикс, о которой упоминается во многих греческих мифах. Именно в этой реке, текущей в царстве мертвых Аита Гефест закалял меч, выкованный для Фавна. воду Стикса погрузили Ахиллеса, чтобы сделать его неуязвимым, кроме пятки, за которую его держала мать. Хубур. легендарная река Месопотамии. Как и Стикс, она непосредственно связана с богами. Вот только о неуязвимом речь не идет. Так же, как и в древнегреческих легендах, умерших через эту реку перевозил лодочник. В синтоизме же описывается река Санзу, через которую нужно переплыть, чтобы добраться до преисподней. Синтоистская версия является немного более гуманной, чем греческая и месопотамская, поскольку мертвые могли вернуться на землю на седьмой день, вместо того, чтобы окончательно уходить в загробную жизнь. Хамистаган. В зороастрийской концепции Хамистаган является местом, куда попадают души тех, кто совершал в течение жизни поровну добрых и плохих поступков. В этом месте, в котором не было ни горя, ни радостей, они ждали судного дня. Хамистаган находится между центром Земли и звездной сферой и имеет отличительные признаки обеих областей. Хотя это не место для наказания, души, находящиеся там, страдают из-за чрезвычайно холодной или жаркой, в зависимости от конкретного места погоды. Существует и различные области для тех, кто считается правоверным и нечестивым. Хорошие люди, которые совершили несколько так грубых ошибок, отправлялись в хорошую часть Хамистагана. В то же время зороастрийцы считали, что все люди в итоге будут спасены и попадут в рай. Авраама Валона. В Евангелии от Луки было описано место под названием Авраама Валона, куда отправилась после смерти душа нищего по имени Лазарь. Некоторые еврейские писания сравнивают Авраама Валона с раем, но обычно христиане считают его местом, в которое попадали праведники до воскрешения Христа. Впоследствии подземный мир был описан как состоящий из двух частей – Гиены Огненной и Авраама лона, которые были разделены большим заливом между ними. С одной стороны, души нечестивых людей пребывали в состоянии вечного мучения, с другой стороны находились души праведников, которые пребывали практически в райских условиях. В Новом Завете было сказано, что Иисус якобы сошел в ад, но точный смысл этих слов является предметом дискуссии между христианскими теологами на протяжении многих веков. Хотя многие современные христианские взгляды считают эту фразу метафорой, традиционно католическая доктрина говорит, что Иисус сошел в ад, чтобы простить праведникам, находящимся там, их первородные грехи и забрать с собой в рай. Бардо является тибетской разновидностью лимба, где души умерших в течение 49 дней лицезрели устрашающие и мирные картины. Эти изображения, которые назывались «мандалы мирных и гневных божеств», являются отображением страхов и воспоминаний умершего. Необходимо, чтобы душа в течение этого времени не поддалась страху или соблазну и осознавала иллюзорность видимых ею картин. После этого душа могла попасть в рай». Барзах. Исламский барзах часто сравнивают с католическим чистилищем, но есть много различий между ними. Хотя барзах, как правило, считается границей между этим миром и потусторонним, мусульманские богословы часто спорят даже насчет самих базовых принципов этого места. Так, некоторые считают, что это бесплотное место, где нет физической боли, где не нужна еда и ничто не имеет смысла. Из барзаха души умерших могут спокойно наблюдать за всем миром, но не могут воздействовать на него. Другие же полагают, что при пребывание там зависит от поступков человека во время жизни. Для душ нечестивых в Барзах якобы существуют наказания, а само это место выступает в качестве своего рода прелюдии Каду. В некоторых традициях утверждается, что живые люди могут взаимодействовать с теми, кто пребывает в Барзахе через сны. Жизнь перед глазами. Те, кто стоял на пороге смерти, часто утверждают, что вся жизнь пронеслась перед их глазами буквально за мгновение. Иногда это была вся жизнь от начала и до конца. Другие же видели несколько избранных моментов. Некоторые утверждают, что общались в это время с умершими членами семьи или некими небесными светящимися существами. Исследования показали, что примерно 25% людей видят свою прошлую жизнь. Люди, перенесшие клиническую смерть, также часто сообщали о полете через туннер в конце которого горит свет, либо о некоем существовании в пустоте. Саммерленд. Его часто называют викканскими небесами, хотя это место на самом деле больше похоже на некое промежуточное, подвешенное такое состояние. Это место, куда мертвые приходят, чтобы отдохнуть и подумать о своей жизни до своего следующего перевоплощения. Так как викка является децентрализованной религией, специфика Саммерленда может отличаться в разных трактовках. Некоторые считают, что предыдущий опыт души повлияет на ее следующую инкарнацию. Например, если кто-то плохо относился к окружающим, то в следующей жизни его ждет точно такое же отношение. Есть мнение, что следующее перевоплощение человека – это событие, которое можно запланировать. Якобы бессмертная душа узнает с каждым воплощением все больше, пока не узнает достаточно, чтобы выйти на уровень высшего существования. После того, как душа достигнет этого пика существования, она останавливается в цикле перерождения и, остается в Саммерленде. Духовный мир и духовная тюрьма Мормонский духовный мир – это место, куда попадают праведные души в ожидании Дня Воскрешения. Взаимоотношения и желания душ ничем не отличаются от желаний людей на Земле. Души имеют ту же форму, что и смертные, но их дух и тело совершенны, поскольку мормоны верят, что все души были взрослыми, прежде чем родились в этом мире. Мормоны утверждают, что церковь мормонов в духовном мире организована точно так же, как и на Земле. Священники исполняют там те же задачи, даже после своей физической смерти. В то время как духовный мир предназначен для праведников, в духовную тюрьму попадают грешники, которые не верили в Иисуса на земле. Лимбо для младенцев. Вопрос о том, куда после смерти попадают некрещенные младенцы, очень волновал древнюю католическую церковь, поскольку в Новом Завете не сказано ни слова по этому поводу. Церковь верит в то, что первородный грех отделяет человека от Бога, а также то, что крещение необходимо для допуска на небо. Тем не менее, дети не являются злыми и их, естественно, нельзя отправлять в ад. В ответ было предложено несколько теорий. Одной из них является лимбо для младенцев. Это преддверие ада, где дети будут находиться не под опекой Бога, но не понесут никакого наказания. Смысл состоит в том, что дети не были греховны и не заслуживают наказания, но при этом они недостойны попасть на небеса. Современные католики заявляют, что Бог должен спасти некрещенных младенцев и забрать их с собой в рай. Зал двух истин. В древнеегипетской религии, прежде чем душа возносилась в царство небесное, она попадала в зал двух истин. Там она исповедовалась во всевозможных грехах по 42 разным пунктам, после чего ее оценивала богиня правосудия и истины Маад. Грехи и благие поступки взвешивали на специальных весах. Если душа признавалась чистой, то она попадала на поле тростника, где не было болезни, разочарования и смерти, и душа жила так, как ей хотелось во время смертного существования. Черные же души попадали в ад, которого попросту не было у древних египтян. Такие души бросали в бездну, где их пожирали крокодилы. Вот так вот выглядят промежуточные загробные миры у некоторых народов. На всем позвольте откланяться. Счастливо!